Представители одинаковых профессий часто пишут похоже. Естественно, имея при этом разные характеры. Откуда у медиков такой ужасный Директор психофизиологической лаборатории Сорбонны решил подловить специалистов-графологов и разобраться. Странно, что это не британские ученые. Не-не-не, тут я же не стала. Так вас знаете. Это практически плевок в лицо специалиста среди подписчиков нашего канала я хочу разыграть свою книгу. Вверху это то, что я хочу, внизу это то, что я могу, и средняя зона это то, что я при этом чувствую. А вот вы, зная все эти особенности, это, можете кажется, создать правда. почерк идеального, ну там, по заказу какой-нибудь почерк идеального человека? Почерк имеет рельеф. Да. То есть он как бы туда вдавливается, в бумагу. Это очень важный параметр, и там хранится самая главная информация. Дневка Здравствуйте! В студии Дмитрий Кананыхин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Анна Дворецкого. Мы сегодня попытаемся погрузиться в тайны изучения почерка. И, как выяснилось, начиналось все это века. Тысячелетия назад Вот император Нерон в одном из своих писем упомянул. Процитирую: Я боюсь этого человека, потому что его почерк показывает, что у него предательская натура. Римский историк Святоний, который характеризовал скупость императора Августа, писал, что Август писал слова, ставя буквы тесно, однако другой, и приписывал еще под строками. Вот так выражает, выражалась скупость, по мнению римского историка. Но эти характеристики, наверное, можно называть первыми дошедшими до нас фрагментами графологических исследований. О графологии как науке и о современных ее достижениях мы сегодня говорим с нашей гостьей. В студии с нами эксперт-графолог Ирина Бухарева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Похоже, да, на правду? Значит, пишет слова, ставя буквы тесно, одна к другой приписывает под строками, вот такая скупая натура. Очень похоже, кстати. Человек экономит место и пытается вместить все то, что есть. Все мое, все мои ресурсы. То есть, как бы располагает и указывает на это, да. Соответственно, нужно в любом случае смотреть на дополнительные признаки, то есть одного расположения букв для подобного утверждения будет мало. Если мы, я просто чуть-чуть с истории начну, mm -hmm. потому что меня заинтересовало, как вообще графология формировалась как наука. Я прочла, что в 1871 году французский археолог и священник Жан-Полит Мишан он придумал Шон. этот Мишон. Жанна полит Мишон, а у меня с французским, да, я вижу на французском, как написано, но читаю по-другому. Он придумал этот термин, да, графология, и опубликовал первое формальное описание. А вот дальше меня заинтересовало, в какую-то сторону ушло, потому что дальше я читаю о германской группе мистиков которые в начале XX века проявляли свою активность. Это скульптор Ганс Бюссе, психиатр Георг Мейер и философ Людвиг Клагис. Uh -huh. И вот они организовали германское общество графологов. Но что меня здесь смущает, что Клагиста работал в этой стезе э, на этой Ниве до середины XX века. Сегодня его называют, ну, я надеюсь, что присутствующие не назовут его, но сегодня его называют э, апологетом современной графологии, при этом... Он ревностный антисемит, и основной смысловой нагрузкой его научных изысканий было определение частоты германского происхождения, арийского происхождения человека, который он исследовал. И сегодня, когда говорят, что он апологет современной графологии, меня, честно говоря, напрягает. Поэтому мне интересно графологи Истори... в нашей Истори... стране. При... На что опираться, На кого? На чьи работы? И при этом я хочу добавить, что сейчас, если обыватель, если наш рядовой гражданин посмотрит в интернете, что же такое графология, на него обрушится тысячи буквально ссылок, среди которых 95% рассказывают о том, что графология может решить множество почти все проблемы ну такого рекламного коммерческого характера и где-то там в углу такие сидят сайты там скептик.ру еще кто-то где-то это лженаука это самая дорогая лженаука и так далее и, и ученые несут графологию по кочкам оставляя так скажем научную характеристику или признак лишь за ее родной сестрой почерковедением, которая более употребляется, используется, а как основа один из элементов криминалистики. И вот момент именно гипотезы графологии как связи деятельности нашего мозга с всего организма с тем, что мы можем определить, знаем, узнать о человеке. Вот это хотелось бы обсудить. Дело в том, что когда я сама открываю эти сайты, у меня тоже такое впечатление, если бы я не занималась, если бы я не занималась это именно на научной основе, мне кажется, я бы сама приняла графологию за псевдонауку, потому что а, тот материал, который мне иногда попадается на глаза, я сижу и <связь> держусь за головой и думаю, боже мой, откуда они взяли эти выводы. Потому что те вещи, которые можно найти, я дальше поставлю вам многоточие. А вообще первые упоминания, говоря об истории, мы можем найти даже во времена Аристотеля, касаемо графологии. Отцом считается, естественно, Мишон Жан-Айполит. В латиноамериканских странах это за честь получить премию Мишона. То есть это за научное открытие, за открытие в области графологии. Это очень почетная премия. То есть во времена Мишона он рассматривал графологию как науку, где можно определять по отдельно взятым признакам, Например, по отдельно написанной букве или слову давать какие-то характеристики. Разумеется, в наше время от этого уже давным давно отошли. То есть Мишон выдвигал определенную гипотезу. Гипотезу, да. То есть по одному элементу почерка можно сделать да. некий вывод или да, предположение. Да, да, да, но он официально считается отцом научной карпологии, mm. безусловно, безусловно. А среди наших мы можем выделить Зои Вайнсарова, Моргенштерна. но опять Это какие годы? Опять-таки прошло уже практически сто лет. Mm -hmm. То есть это... Ну, это... Очень давние исследования, соответственно, наука не стояла на месте. Было огромное количество открытий, к сожалению, в зарубежных странах, потому что там графология развивалась, и там она поставлена, и там действительно она признана как наука, и люди получают высшее образование по специальности. Безусловно. Вот интересно, что я нашла одну из работ Зуева Инсару как раз. Ну, насколько я знаю, он на НКВД, наверное, тогда все графологи на НКВД работали. Это просто какое-то произведение искусства. Вот смотри, что он пишет О, об одном из советских писателей. «Пытливая, беспокойная мысль, многое, часто боясь остаться непонятым до конца, не высказывает». Самолюбив, способен заупрямиться. Ну, тут очень большая цитата, там, трудно укладывается в рамки обыденной жизни, сложность личных переживаний. А ответ, кстати, был, ответ этого писателя был такой, ваша характеристика потрясла меня, как веяние огромного таланта. Вот просто смотришь на этот текст и думаешь, что не то, что специалист разбирал какие-то скорючки да, там, на листе бумаги. Красивый литературный язык. Это, во-первых, значит, высокая культура человека, высокой а образованности. Он так Отгадаешь? Это Всеволод и... Ива... Всеволод Иванов. Да. Ну, похоже. Похоже? Вот. А кажется, как будто психотерапевт работал очень долго с этим человеком, разобрал его по кусочкам, по полочкам, понял, У -у -у. оценил, и вот не без литературного таланта описывал. И вот секретные технологии НКВД, тем не менее, объявлены. У нас так очень долгое время объявлена лженаука. наука. Я объясню, почему. Тоже думала над этим вопросом. Потому что графология говорит о том, что каждый человек уникален. Такое же отношение и к психологии, если мы вспомним. Если мы откроем те же самые учебники или книги по психологии того времени, вы увидите сухой набор каких-то понятий. То есть, допустим, определение того-то, использовалось то-то. То есть там нет психологии в том понимании, в котором она есть сейчас. Правильно я понимаю, что это больше была психология, даже коллектива, коллектива, коллектива чем психология личностей? Скорее, да. Скорее угу. да. А вот мы заговорили об этом моменте графология и почерковедения. Угу. Я просто, когда смотрела информацию, вот все очень четко просят разделить. Все специалисты говорят, нет, ни в коем случае. Есть графология как наука, есть почерковедение, видимо, как отдельная область применения этой науки. Uh -huh. Вот принципиальные какие-то различия. Опять же, для меня, как для обывателя, что показалось? Почерковедение изучает, ну, во-первых, да, строго криминалистика, это, скорее всего, да, поиск преступника, или э, слечение по почерку, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть какие-то доказательства, изучает привычки, что ли, в письме. Почерк, это как отпечаток, отпечаток пальца. Да. То mm -hmm. есть здесь с психологией ничего не завязано, насколько я а, поняла. Там не используется психология, там используется почерк с точки зрения действительно характерных своих черт, допустим, чтобы определить оригинал или подделка подписи, например, этот человек писал или не тот. Технические. -то. то есть технические вещи, да, с точки зрения техники используются. Если мы берем графологию, то здесь используется и психология, и психофизиология, и типология, целый комплекс всего того что нам может дать информацию то есть консультация графолога это не сухой набор характеристик там добрый отзывчивый коммуникабельный и так далее человек приходит с конкретной проблемой например узнать свое предназначение поговорить о своих сильных слабых сторонах что может создавать проблемы да, соответственно я не могу выдать ему список это консультация так а просто. что он будет делать с этим списком, как он решит его проблемы? Он оценит ну, свои как. плюсы и минусы, решит, ну, что плюсов больше, и все. Да. То есть получается, что... Прости, uh -huh. продолжим мысль. Получается, что графолог – это психолог, который просто работает с определенным инструментом. То есть есть как арт-терапия, есть какая-то гештальт психологии, что-то, я не знаю, подвидов, и, Кстати, в графологии yeah. тоже используется гештальт, и это один из методов психодиагностики личности, где инструментом выступает почерк. Все правильно. То есть, смотрите, если у нас есть прописи, которые мы с первого класса начинаем потихонечку прописывать, это некий стандарт. Потом, когда mm -hmm. мы начинаем все более вольно-вольно писать, как взрослее, у нас вырабатывается отклонение от стандарта. Все правильно. И графолог по отклонению. От... Я, я технарь, я лезу вот в эту глубь, мне интересно покопаться. Mm -hmm. и, и когда мы видим вот эти уникальные отклонения от некого стандарта, то мы так... По ним можем некоторые особенности психофизиологии человека и его внутреннего «я» оцениваю. А что тогда стандарт, да. Ирина? Да. Стандарт важно изучать для того, чтобы понимать, как вообще буква пишется. То есть нас всех, если вы помните, учат писать по одним и тем же прописям. Mm -hmm. Соответственно, к концу школы почерки всех разные. Где-то с 11 до 14 лет мы начинаем себя вообще в целом искать. То есть мы примеряем разные почерки. То с левым наклоном, мельче, крупнее. Мы примеряем на себя, как нам комфортнее в этом мире, в окружающем. И Жюль Крепье-Жемен, он изучал почерки детские, детские графоматуры, еще когда они не совсем разные, и выявил то, что есть существенные отличие даже в детском возрасте. Правильно я понимаю, что, когда мы пишем вот, процесс письма, угу. то есть рука – это только инструмент, инструмент, которым управляет мозг. Все правильно, да. И, кстати, были интересные исследования, честно говоря, не скажу, кто их проводил, не нашла. Ну, Ирина наверняка знает, когда люди, если они потеряли руки, mm -hmm. выяснилось, что они там или, или держа ногой, перо, там ручку или зубами, или да. зубами сохраняется да. их особенности их почерка и вот. Тогда ученым пришла в голову мысль, но точнее это уже было фактически доказательством, что что это не рука, это не особенности мускулатуры, mm -hmm. это не особенности там, я не знаю, длина пальцев, длинный или короткий ладонь, или ручка. Это что... Отпечаток личности, по сути, да. Пытаюсь вспомнить имя. Ник Вуйчич. Да, Ник Я видела фотографию, где он писал зубами, и у него довольно развитый почерк с точки зрения вообще письма, личности и уровня. Уровень достаточно высокий, несмотря на то, что он на это делал ртом. А у меня еще такой вопрос. Ну, понятно, век высоких технологий, но mm -hmm. я вот нашла информацию, что в 80-х годах, просто интересно, что профессионал скажет об этом, об этом методе, в 80-х годах в Соединенных Штатах создали какую-то компьютерную программу куда загрузили исследование, данные об исследовании почерка, полумиллиона человек. Uh -huh. И вот, исходя из анализа этой информации, программа выдавала психофизическую характеристику человека. Там было под 150 параметров. Но ее использовали в HR, в сфере HR для подбора персонала. Мне просто интересно, вот насколько машина... Ладно, это 80-е годы, мы можем себе представить, что это такое машина было. Машина – это алгоритм, прежде всего. И человек, который... Мы уже спорили об этом. Графолог, он э, может работать с огромной массой информации, часто интуитивно обрабатывать. То есть это вопрос уже уровня исследователя, когда он обрабатывает эту информацию. А машина это ровно так. А если как... подходить? Ну вот предположим. Машина не видит тонких нюансов. Вот. Машина их не увидит. Она может, допустим, внешние mm -hmm. признаки наклон, размер, с этим все понятно. И в почерке есть еще глубина. Соответственно, примерно как 3D-измерение. То есть Нож, если как... нажим, штрих – это тоже очень важная вещь. Если вы потрогаете почерк, то почерк имеет рельеф. Да. То есть он как бы туда вдавливается, в бумагу. Это очень важный параметр, и там хранится самая главная информация. Не буквы, не наклон, и не размер, и не направление а строчек. Это временно изменчивый а признак, работать с таким параметром, как вот динамика почерка, имеется динамика, вот как человек пишет, я имею в виду не эмоционального составляющая а когда, вот, например, в тексте, в литературе есть понятие там, пауз между словами, дыхание, речь. Mm -hmm. А вот когда в почерке, у него тоже есть свой определенный ритм, вот ритмика, буква ритмика, движение, движения, да, да вот определенный ритм, внутренний ритм, он тоже ведь показывает какой-то, да. Да? Да, да? безусловно. Это тоже важный показатель. Более того, мы можем судить о нервной системе человека, психических процессов, которые вообще в целом в нем происходят, и даже здоровье. Вот мои аргентинские коллеги, у них сильнейшая школа графопатологии, это называется графология которая направлена именно на область здоровья. Вот mm. Педро Хосе Фоглия, я безумно люблю его книгу, как раз, которая рассказывает о здоровье в почерке. Так, То запишу. есть там научные исследования, да. Она... Стесняюсь писать про а, к сожалению, она только на испанском языке, на русском ее нет. А, так нет, недоступно мне пока это знание. Но для меня это очень ценная информация, безусловно. В каком состоянии находится сейчас российская научная школа графологии? Вот я хочу сравнить с тем, что с тем количеством коммерческих объявлений, когда там очень много людей занимаются графологией, обещают какие-то коммерческие результаты, успех. Ну, знаете, эти стандартные бизнес-объявления там. Успешный да успешный успех сто простейших советов юному графологу прочитай мою книгу и ты через день будешь тебя зарабатывать будешь миллион. Да. Тебя как миллион как заработать миллион с помощью графологии с точки зрения науки если мы все-таки говорим об вот этой психологическом инструментале об этом отрасли психологии да, в каком состоянии находится отечественная графология вообще она есть есть школа есть ли исследователи? Исследования, которые бы подкрепляли вот эти гипотезы определенной статистикой, обработкой, вот всем, что положено при науке, что это повторяющийся результат. К сожалению, большинство исследований, большинство исследований проводились за границей. У нас очень большой пробел в этом. Начиная еще со времен советской власти, мы уже говорили сегодня об этом, конкретно таких исследований нужны деньги, очень много денег. Конститут у нас есть, безусловно, у нас есть хорошая графологическая образование однако большая часть то что мне попадается это к сожалению самоучки которые вешают на себя ярлык графолога и действительно обещает очень много всего например я расскажу вам это это это и чуть ли не будущее например будущее невозможно определить по почерку его можно спрогнозировать поведение человека если он будет вести как, как теория вероятности, да, если он будет делать так-то, если он будет, допустим, находиться в таком же психологическом состоянии, если у него проблемы, да, действительно, какого-то личного плана, то может быть вот это, вот это, вот это, вот это там, привести к таким-то психологическим проблемам, либо к таким-то заболеваниям. Но это ни в коем случае не прогнозирование будущего. Я не могу сказать, сколько у человека детей, например, я не могу сказать а, семейное положение, мне недоступна эта информация. Жаль. А можем тогда зафиксировать какой там уровень достижения, так, например, что сейчас э, без шарлатанства uh -huh. может сказать графолог о ну, по образцу почерка, по стандартному, как мы знаем, что там uh -huh. не начало письма, когда человек напрягся, а вот в конце, Кстати, когда он расслабился. Это, что это сейчас? Очень интересно. Вот, на каком сейчас этапе вот эта гипотеза психологическая Всё находится? правильно, внизу больше информации, потому что да. там подключается бессознательная да. основа. Вначале человек, когда начинает писать, он еще делает это сознательно. И к концу листа уже там Остаёт это расслабляет. И вот что может сейчас, ну, так скажем, мы не говорим о его mm -hmm. антропометаллических каких-то показателях, вес, mm -hmm. там цвет глаза, это все, кто об этом говорит. Это, это, это для это, меня это, это под большим вопросом. А вот что сказать. может сказать графолог? Ну, какие, так скажем, уровень, вот на чем уровень достижений графологии сейчас? Вот как, как мы можем его обозначить? Что можно сказать по образцу по почерк Ну, мы вообще в целом мы можем охарактеризовать личность сильные и слабой стороны, хотя это тоже вопрос такой спорный, потому что для кого-то одно качество будет являться сильной стороной, а для кого-то это будет слабой стороной. Вот, например, женщина с, с высокоразвитым эмоциональным интеллектом, это тоже можно увидеть в почерке. С одной стороны, Сейчас какой-то бум пошел на развитие именно эмоционального интеллекта. И многие мечтают иметь высокий и работать. Но я, честно эм скажу, не всем дано. Это то, что эмпатия называется в эту сторону. Не совсем эмпатия. Есть ментальный интеллект, mm -hmm. то на каком уровне да, вы можете, так скажем, соображать. А есть эмоциональный интеллект, он помогает не только соображать, но еще а, коммуницировать с людьми. Mm -hmm. И через эти коммуникации чувствовать, понимать, а, ощущать ситуацию. То есть в рабочем процессе этот интеллект даже больше ценится, нежели обычный ментальный. А, и, казалось бы, надо радоваться, <laughs> такой, у него высочайший, конечно, уровень, но, с другой стороны, она понимает, что что он ей в работе мешает. Ей, например, по-человечески жалко какого-то сотрудника уволить. Ей по-человечески жалко вот в каких-то других ситуациях. Она ставит себя на его место, она начинает его понимать. Она говорит, меня это топит. Я это вижу, но я ничего с этим пока сделать не могу. То есть вот такие вещи... Эмоциональная чувствительность вот человека можно я, определить. я нашла и, такой микросписок. Мы только просто... начали вот так. Да, просто вот я сейчас дам вариантики, и мне интересно, что скажет Ирина. Можно ли действительно это обозначить? Значит, позволяет оценить графологию то, что я нашла? Волевые качества и жизненные силы, силу воли, настойчивость. да. Все Общие так? духовные и душевные качества. Например, доброта, жизнерадостность, робость. Для меня это понятие тоже спорное. Что такое доброта? Он ну, щенка подобрал бездомного, наверное, не знаю. Доброта бывает искренней добротой, когда действительно человек добрый и открытый. Доброта может быть формальной, потому что так надо. Mm -hmm. Доброта может оказаться мягкотелостью человека. Допустим, он просто не в состоянии от, от, отказать. Да, и поэтому он соглашается. Так. Здесь каждое понятие... Поэтому, когда человек приходит на консультацию, я всегда уточняю. То есть вот, из последних консультаций мне человек говорит, что он перфекционизм. Я не вижу перфекционизма в почерке. А, в его понимании это понятие значило... Другое, нежели в моем понимании. В моем понимании перфекционизм это желание все довести до идеала. То, То есть он явно не каллиграф, да. Там, кстати, каллиграфический почерк да. у перфекционистов. А у того у мужчины нет. Так, интересно, вот еще что: темперамент и физическую активность. Да, все так физическую активность. Это Конечно. мы сейчас в одном смысле понимаем. Мы, я В смысле насколько человек энергичен или как это? Так, так ленивый или бодрый? Э, ленивый, активный, да, да, наверное. В этом... Не то сколько килограммов он может отжать. Да, Кстати, а вот если можно ли определить? Я правда читала, что графология не определяет пол, да, и графологи не склонны по почерку пола определять. Пол и возраст нет, вы не сможете. вы, например, вы можете увидеть совершенно мужскую почерку женщины и наоборот. И в моей коллекции таких тоже очень много. Так, сняли этот вопрос. Поэтому и возраст только. Психологически мы можем определить не та цифра, которая стоит в паспорте, а то, насколько себя ощущает человек. Ему может быть и 40, и 50 лет, а он еще инфантильный, и почерк у него будет соответствовать. Что еще? Социальные аспекты и поведение в группе. Щедрый, дружелюбный, интроверт, экстраверт? Да, можем. Да, можем. Как он себя ведет, да. Вот еще интересно уровень интеллекта, в который авторы статьи заносят э, умение логически мыслить, угу. богатство воображения и артистизм. Да, например. есть такие вещи, да. можем. А как надо писать? Букву М и О, например, чтобы показаться артистичной натурой и с богатым воображением. А почему вы считаете, что только М и ну, О? Воображение на находится скидку. в верхней зоне букв почерка. Завитушка. Верхняя вот эти завитушки, зона. там, где буква В уходит от росточек, буква Б, а, буква, Б, буква Р, Р иногда туда может Р. уходить. То есть то, что вы летаете с кардиограммы вверх и вниз, это показывает... Интересно. А, вверху это то, что я хочу, внизу mm -hmm. это то, что я могу, и средняя зона это то, что я при этом чувствую. А вот вы, знаете, все эти особенности, Это, если можете кажется, создать почерк идеального, ну там по заказу какой-нибудь почерк идеального человека? А, часто обращаются, у меня есть такая вещь, как подпись руководителя, как визитная карточка руководителя. И очень многие, когда обращаются, благодаря... Здесь работают наши нейроны, то есть через почерк мы тоже можем очень многие вещи да, корректировать, безусловно. Полностью поменять мы их не сможем, но где-то подкорректировать. И очень многие когда обращаются, говорят, я хочу красивую подпись, чтобы она была брендом, чтобы она во всем меня отражала, была краткой, лаконичной. И... Самое главное красивый Я объясняю, что если мы будем делать визуально очень много всего-всего-всего-всего, то это человек усложнит жизнь. Для меня красивый, беглый... Э, красивый почерк – это беглый, гибкий, динамичный почерк высокого уровня развития личности с высоким интерес, э, интеллектом. Это для меня красивый почерк. Поэтому надевать маску на человека я не считаю... Э, но это возможно, Хороший. А, это возможно, когда я в Ютубе натолкнулась на видео, где девушка молодая, лет 12, может быть, 15, она показывает, значит, свою систему, <laughs> как сделать почерк красивым. И а, мало того, что она делает вот эти вот буквы, она еще туда кучу всяких завитушек. То есть, по сути, она... Вот все свои комплексы она туда вынесла, уже открыто. То есть, все то, что. Не осознавая того. Не осознавая того. Ребята опасно выкладывать видео на YouTube. Поэтому, когда люди пытаются сделать вот этот красивый почерк, вот эти завитушки, вот эту каллиграфичность каллиграфия это очень интересная вещь с точки зрения, если мы ее будем рассматривать с точки зрения, допустим, как чего-то художественного, как для себя что-то красивое изобрести, но ни в коем случае эти шрифты в повседневной жизни я не советую использовать. Смотрите, вот эти отечественные, ну, их Мало. Я, как я понимаю, графологов, угу. которые не обещают лес и горы о том, что сразу успешный успех, угу. вы используете в том числе наработки латиноамериканских да. школ, франц французских графологов, испанских да. графологов, где, я, я так понимаю, да. это высшее образование. Когда мы говорим об импорте угу. определенных вот этих технологий, научных технологий, если угу. мы говорим о, в данном случае, то есть, вот вы, то есть, я так понимаю, это существует некая тема. Спериатизация этого, то есть то, что над строкой, это область желаемого, под строкой того, что мы это можем... Макс Полвера еще в 60-е да. годы. Это, есть... Символизм пространства он используется также в рисуночных тестах, в их трактовке. Да? Да. Но есть... влияет ли тогда язык, на котором мы пишем, на вашу оценку? На Или это до... работают доля мозга, там условно говоря? Есть некие склонности национальные. Национальные особенности. А, однако, если мы будем смотреть, то мы же не смотрим, что человек пишет, мы смотрим, как человек пишет. То есть я, например, тексты читаю в самый последний момент. Ну, ради интереса, что же все таки хотел написать человек. То есть я смотрю, как это написано, и я работала и с латиницей, безусловно. Сложнее всего, допустим, если это на китайском языке, там иероглиф, хотя был графолог, который тоже занимался этим, а, ну, я с точки зрения рисунков уже смотрела mm. ради интереса, но вот здесь мне сложно. То а если... Но ну, все равно ведь вам нужны буквы, если я буду просто писать вот какие-то каляки. Да? Сейчас диагноз будет. Все равно, наверное, нужны разные символы. Нет, здесь того воображения в любом случае. Вот эти петельки, они не раздуты. Вопрос. Смотрите, то есть фактически вы смотрите не на почерк как рисунок, вернее, как на узор. Фактически, mm -hmm. да, то есть вы смотрите на структуру узора, то есть на некую абстракцию, когда потом уже смотрите, что написано, да, так получается. Я смотрю вглубь. Имеет значение то, как текст расположен на листе, mm -hmm. где стоит подпись справа, слева, близко к тексту, не, не близко, насколько занято белое пространство, например, на листе, записано оно или занято, да, чего больше, исписанного или не незаписанного, как расположены строки, слова на, на этой строке, а, и детали тоже уже важные. То есть мы не смотрим как на отдельный элемент, например, почему я пишу букву Б вот так или вот так или вот здесь у меня такая черточка. В одном почерке это будет иметь одно значение, а в другом почерке оно будет подкрепляться совершенно другими признаками, и мы получим противоположную характеристику. А как это, это все выводилось? Вот просто мы как привыкли. Ну, вы вопрос понимать? научности. Да, вопрос научности. Мы привыкли как понимать. Вот были произведены какие-то исследования, исходя из этого пришли к при... ученые пришли к определенному выводу, а здесь получается в одном почерке такая завитушка у буквы Б будет означать это, в другом это. там же миллион вот сколько людей столько и вариантов к... на какую базу опираться? Мне очень нравится в этом плане Августа Вэллс. это испанский ученый графолог я приезжала в регион, где он жил, я была в его музее, меня тут, конечно, вытащить было очень сложно, если бы не надо было уезжать, я вся была поглощена этим процессом. Есть несколько школ, несколько разных систем, есть итальянская, французская, немецкая, испанская, и были графологи, которые также их объединяли, кто-то использует, допустим, свою собственную систему, например, Мари Пуэнта. мы можем взять, она занималась непосредственно, сегодня мы говорили, судебной графологией, то есть там тоже очень много криминалистических вещей, в том числе, когда почерк... Э, такой, э, как это так правильно сказать? Криминалистический почерк, наверное, я бы его назвала, когда очень сильный контроль идет в почерке, при этом меняется наклон. То есть у человека есть такие наклонности. Да, там очень большой-большой будет процент. И когда вот сейчас была передача про Риту Грачеву, Девушка, которой муж руки отрубил. Да, вот у него в почерке я нашла похожая вещь, когда разбирала. То есть колебания наклона внутри такого мощного, энергичного нажима. Нет, при сильном контроле. Ручки. При этом нажим не обязательно может быть сильный. Это когда почерк, вот он как застопоренный, неживой такой вот идет. Я хочу все-таки понять, вот эти испанские итальянские, французские графологи. Объем исследований – это сотни, тысячи, десятки тысяч образцов. Вот как они, собственно говоря, вывели uh -huh. эту психологическую... Вот определила или что это именно релевантно, подтверждаемо, вот эти выводы, да? Количество образцов я вам не назову, но когда ну, я бы была порядок. в музее Вэллса, там огромное количество различных исследований и Они в своих литературы. монографиях уже указывают, да? сколько они обследовали приблизительно ну хотя если бы если мы даже возьмем одну книгу вэлса там на одну книгу порядка 200 300 иллюстраций только на книгу mm -hmm. то есть для того чтобы еще mm -hmm. вывести соответственно mm -hmm. это было больше и книжек там не одна там то очень есть это много. Тысячи, тысячи, тысячи, тысячи и тысячи тысячи почерков тысяч... разобраны то есть, не да. просто, и я хочу, чтобы наши да. слушатели поняли, э, э, прежде всего, это были образцы почерка, соотнесенные с уже понятными характеристиками личности. То есть, он... это не просто заочные догадки, а то есть это были соотнесенные были результаты психологической экспертизы. Почерка и психологической экспертизы конкретного человека. Да, например, если мы возьмем Израиля Одема, он израильский графолог, целая типология 9 типов личности, она как пазл собираешь из, из этого типа личности, здесь есть вот эти качества, здесь он будет себя вести, потому что у него есть вот эти качества, она создавалась порядка 20-30 лет. Вот, чтобы не... И она как раз-таки выведена не от типов людей, да, а именно от почерков, от а, вот этих состояний. То есть на основании обработки значительного количества информации, да. именно стати статистической. Именно статистической да, информация. Ирина, тут а, мы натолкнулись на такие забавные Эксперименты назовем это так: скептики, э, которые ругают графологию, уже наука, естественно, словами не ограничиваются, а проводят э, какие-то дискредитирующие, ну, на их взгляд, эксперименты. Мне просто интересно, что вы можете сказать: значит, директор психофизиологической лаборатории Сорбонны решил подловить специалистов-графологов и разослал... Странно, что это не британские ученые. Не-не-не, тут я же не стала так вас, знаете ли. Это практически плевок в лицо специалистов. Нет, это Сорбонна, да, это психофизиологическая лаборатория. И вот директор разослал местным известным графологам рукописи, которую писали мужчины, женщины, которые проф... профессура Сорбон написала, и какие-то там бандиты-преступники. Mm -hmm. Результат какой был? Например, крупному французскому учёному-физиологу сказали, ну, описали его как человека посредственного ума, лишенного ясного мышления. А вот серийный убийца женщин, который отбывал во Франции пожизненное наказание, получил характеристику цитирую сердце, его преобладает над остальным. Отсюда альтруистичность натуры. А можно вопрос, кому высылались эти почерки? Если это такие же графологи, Специалисты... которые про прочитали одну книжку, то здесь у меня <с> вопросов не возникает. Потому что должно быть тоже статистическое количественное исследование. Например, в области оценки персонала проводились такие исследования. В три этапа были предоставлены почерки и проводились другие исследования параллельно центром оценки персонала. И в результате, в конце этого сошлись на том, что мнения были идентичны. А мне вот интересно, простой человек. Мы сейчас сидели, разбирали письма, которые приходят в редакцию, мы не читали, просто вот так открывали, как эти подарки новогодние. Вот Дмитрий, кстати, очень четко угадывал, угадывал в нашем случае, женщина или мужчина. Я вообще не могу понять. Если почерк не типично женский, каким он мне кажется, таким кругленьким, каким-то добреньким, да, и аккуратным, я не могу понять, мужчина или женщина. Дмитрий как-то понимает. Мне кажется, что не хочу обижать некоторых людей, которые, возможно, написали нам письма. Как сказать, особенности психологии некоторых людей в почерке просматриваются. И это может увидеть даже человек, который не обладает специальными знаниями. Радио России. Спасибо, что вы смотрите это видео, и среди подписчиков нашего канала я хочу разыграть свою книгу «Предназначение на миллион». Чтобы участвовать в розыгрыше, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, кстати, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать о результатах, и оставьте в комментарии ваш вопрос, то, о чем бы вы сами спросили графолога. Автор лучшего вопроса получит от меня мою книгу с личным автографом. Удачи! Пять дней. У нас в России uh -huh. по времени было ну, как минимум две школы письма, то есть вот, которые еще люди которые уже проскочили пенсионную реформу, а не нажимное письмо у них было, когда перышком писали, а красиво mm -hmm. очень выписывали. Потом пошла в 70-х годах реформа безотрывного написания шариковой ручкой. Почерк глобально а начал портиться. Что вы вкладываете в школе? безотрывное а, это, это так называлось, да. если мне память не изменяется, что надо писать да. шариковой ручкой без, безотрывно. И две школы такого правописания. А сейчас мы входим с полным ходом, когда дети практически мало пишут, они пишут только в школе, а дальше мы все взрослые люди, мы начинаем все набирать на клавиатурах. А то и в школе уже и не И что графо пишут. графология у нас вымрет? Или как так в таком случае быть просить человека, если он хочет разобраться в своих личностях, или узнать о кандидате, например, на высокую должность, попросить написать некое эссе от руки? Одно из самых распространенных возражений, которые я слышу. Я так мало пишу от руки. Мне кажется, вот сейчас у меня почерк испортился, и я в основном на компьютере. Все правильно. Письменность, она меняется, это нормально. То есть сначала мы писали в пещерах непонятными камушками, или чем конкретно это делалось, да? А потом были и перья. Тогда никто не мог подумать, что будет шариковая ручка. Посмотрите, что сейчас происходит. Я приезжаю, допустим, сюда на такси, мне протягивают планшет, в котором я расписываюсь. В планшете, но я не ставлю отпечаток пальца, <laughs> я не что-то другое дело, я расписываюсь. То есть, в принципе, письмо, оно будет только видоизменяться. Я не думаю, что оно пропадет, потому что клавиатура, клавиатура, но пока детей еще учат писать от руки. И доски также есть. Да, они сейчас компьютерные. Доски, которых раньше писали мелом, но они также есть, и на них также пишут. То есть до тех пор, пока есть система письма от руки, до тех пор э, в руках у графологов есть вот эти поли полиграфы, да, которые открывают ключ к отпечатку психологической личности человека. Письмо само по себе очень полезно. Это некая физкультура для нашего головного мозга. Если мы возьмем карту мозга, то сначала ребенок, смотря разговоры, глядывая свою руку, он ее воспринимает целиком. Почему он не один палец в рот засовывает, а целую руку? Потому что для... в его карте мозга это единое целое. Потом с развитием мы начинаем уже разделять на более мелкие вещи, мелкая моторика. Почему? Да, здесь имеет и связь, и нейронные связи, это очень важно, безусловно. Были проведены исследования, когда письмо от руки, Три письма от руки у детей младшего возраста. Ну, в принципе, я думаю, у взрослых то же самое происходит. Задействовано огромное количество мозговых центров. Если их пересаживали на клавиатуру, в 10 раз меньше. То это есть это было изучение, развитие да. вот этого ру ру рукописного письма, оно влияет на фантазию, на воображение, на вот... На мозговую активность, на это интеллект ведь... в том числе. Это ведь первое, о чем говорят эксперты, когда говорят о засиле планшетов, о том, что дети там Деградация. уже с двух лет, они с мобильными Отлично. телефонами. Отлично. А тогда вопрос, а почему вы стали графологом? Вот что вас побудило? Каких... Вот, вот, вот это... Я же вижу, вы любуетесь этим. Вам это нравится. Вот вы вам это доставляет большое профессиональное и личное человеческое удовольствие. Вот, вот почему? Что? Вот красота это чего? Это так приятно по косточкам разобрать На самом деле, не всегда нравится копаться в нижнем белье, особенно если мы говорим о знаменитых личностях или какие-то исторические личности. Мне кажется, что я куда-то не туда лезу. А если есть у человека вопросы, это... я в состоянии помочь? Мы нашли одну научную статью. Угу. Научную, научную, в одном из вузов, вышедшую, где были доводы против графологии, графологов, которые высказывают ученые. Мы просто хотели. Ученые какие? Ученые-психологи. Ученые-психологи. окей. Да, Ученые-психологи. Ну, правда, они потом сами некоторые из своих этих доводов провергли, как-то решили, что, наверное, слишком рубили с плеча, может быть. Допустим. Возражение какое есть против графологии? Что mm -hmm. на почерк влияет абсолютно все? Вот ручка, которую я пишу, ручка я буду писать так карандашом. Вот так, гелевой ручкой, одним образом шариковой другим. Вот здесь у меня на столе сейчас такая как подкладочка немножко мягенькая. Вот на ней я буду писать одним образом на жестком столе другим. И это одно из возражений против. Обстоятельства написания влияют на почерк. Во-первых, есть правила подачи, если мы хотим хороший анализ: да? какие-то черновички, записки на коленках, ну это не совсем подходит. Угу. То есть это было бы непрофессионально. Допустим, с моей стороны, если я стала анализировать подобные вещи. А здесь я отвечу так, что у вас в течение дня меняется настроение. Допустим, мы выпили кофе, да? Вы взбодрились, все хорошо, с кем-то конфликтовали, настроение упало, соответственно. Но вы от этого не меняетесь как личность, у вас глубина остается внутри. Mm -hmm. Это внешне, то есть есть глубинные признаки почерка, которые, они неизменны в течение всей жизни. Есть внешние, наносные, например, тот же самый направление строчек. То есть это вот то состояние, в котором сейчас мы находимся. Если мы, например, заболеваем, у нас строчки могут немножко ослабеть, они могут пойти вниз, то есть не будет хватать тонуса, не будет хватать энергии. И наоборот, если мы возбуждены или мы в хорошем настроении, у нас и нажим станет сильнее, у нас и строки пойдут вверх. Ирина, вот в физике есть такое понятие чистота эксперимента, когда mm -hmm. убирают посторонние шумы и влияния, то есть делают лабораторную установку и на ней постоянно, несколько раз, там сотен, то тысяч. То есть писать миллион. надо в тишине? Нет. Я хочу сказать о, о том, что если мы работаем с почерком, то желательно, чтобы ну, какие-то внешние аффекты все таки меньше влияли, вот так замусорили вот эту, э, почер, вот эту от, отпечаток личности, то есть меньше влияния. То есть какие должны быть условия для почерковеческого, для агрофологического Короче. снятия вот этого отпечатка? все таки в каком состоянии должен зайти человек? Угу. Даже в правилах подачи есть. В спокойном состоянии. Угу. То есть человек садится, во-первых, стол должен быть удобным, ручка должна быть не толстая, не тонкая, а удобна тому, кто будет писать. Если он привык писать толстой ручкой, пожалуйста. Если он привык писать тоненькой ручкой, пожалуйста. Главное, чтобы она была синей шариковой ручкой. А вот я сейчас смотрю, здесь да, синяя ручка... Да, вот тут у нас. А есть. если вы приблизите к глазам, то вы увидите бело-голубые переливы. Да. И да. у всех они разные, у всех они свои. Есть еще возражения от ученых, которые uh -huh. высказывают. Ну, мы, кстати, скажем, скепти. некоторые, скептиков, скептиков ученых, да. некоторые из этих возражений мы уже обсудили о том, что нас всех учат писать по прописям, да, но не выдерживает критики, собственно, это возражение, потому что к концу школы. Всех Бажды нас, кого своему. научили да, писать по прописям, разный почерк. А, вот какое возражение. Я, правда, не поняла о ком, но если <с только <с о врачах, представители одинаковых профессий часто пишут похоже, естественно, имея при этом разные характеры. Откуда у медиков такой ужасный почерк? Или это, да. или это мифология? Это один из главных вопросов. Как да? это может быть? Большая часть учебного процесса медики посвящают науке портить почерк. Да, вот там, как там, это может быть? Почерки у них тоже разные. Но все непонятные. Вы видите, да, один единственный общий признак – это нечитабельность. Mm -hmm. Это, наверное, один из тех почерков, который просто вам чаще всего попадается на глаза. Что такое читабельность? Читабельность – это, опять-таки, один из аспектов эмпатии. То есть, когда человек хочет быть понятым, когда человек хочет быть услышанным. Когда он готов услышать другого человека, он будет сохранять читабельность, он будет говорить разборчиво, он будет писать разборчиво. Здесь, если вы придете к врачу, ему нужно очень быстро схватить всю информацию, попытаться проанализировать и выдать решение. А если он будет сидеть и жалеть каждого пациента, что тот пришел с такой ранкой к нему или с такой ранкой, то здесь объективного процесса не, видит, не выйдет. Я этот. тут набрела на статью 1896 года в журнале «Природа люди. Просто там история была с убийством в Брюсселе адвоката. Убийца, естественно, скрылся, понятное дело. И вот пишут, я просто мне интересно, насколько это вообще реально, похоже ли это на правду. Пишут, что удалось узнать этого убийцу только после экспертизы графолога. И вот, что графолог составил. Я уж не знаю, насколько точный перевод, но такой. Темперамент горячий. Характер желчный. Меня дальше заинтересовала. Кость широкая, <смех> мускулы <смех> развиты, э -э обращение недружелюбное. Там склонность к гневу, мезонтропия вот это в гневе бледнеет. Лицо смуглое. Глаза, скорее всего, серые, нос слегка горбатый, руки маленькие, с тонкими пальцами, а только что была широкая кость. Где да. у него тогда широкая кость? Здесь широкая, здесь... Зубы хорошие. Я думаю, что это сказка. Выговор не совсем чистый. А, и вот на правой руке средний палец феноменально развит. Не Может быть, там были отпечатки пальцев все-таки, и где-то фотография дали какое-то изображение. Значит, это образец графологической экспертизы от брюссельского графолога 1896 года. Были какие-то ученые, которые пытались доказать о том, что и телосложение и цвет глаз и цвет волос. Но, например, для меня это немножко понятие субъективно. Например, как можно определить цвет волос у женщины? Сегодня ты блондинка, завтра ты брюнетка. Как? Ну, ну, как это можно А цвет отразить? глаз тоже как? Цвет глаз, ну, я да, думаю, ли, что заболевание линзы. глаз, вот, наверное, можно. Заболевание, да, можно. Особенно, можно если плохое зрение? зрение, да. Вопрос, Простите. если mm -hmm. французы, ну, давайте так, я смоделируем ситуацию, французы или испанцы, вот они хотят провести, например, межправительственные переговоры. Ага. Для них важно получить образец почерка, например, человека, ну, например, Владимира Владимировича или там кого-то из наших посмотреть. Они говорят, давай графолога сюда, вот мы сейчас возьмем его психологический портрет и подготовимся к этим переговорам. Мне кажется, если мы говорим послуш... о лидерах стран, то, да. наверное, там же все психологические портреты Всё выстроены. в интернете есть. Между прочим, 80% компаний Франции используют графологию на регулярной основе при приеме на работе. Но если у них а есть это. базы, если у них есть высшее образование... Если у них... Мы тут если них да, есть... Если Сарбонских. у них есть... Да. Я, я, я хочу является ли графология способом, в том числе, ну, там, для спецслужб, для... Вот именно для того, чтобы изучить э, человека, с кем ты хочешь выстроить коммуникацию, завербовать там его еще что-то... Спецслужбы что использовать, безусловно. Безусловно. В своих интересах, и, естественно, вам это никто афишировать не в каменном То есть это еще и в определенном И инструмент, и оружие, то есть это... Инструмент, да, и мне хотелось бы, чтобы это был умелым инструментом в хороших руках. Вот так. Ты понимаешь да. теперь, насколько может быть опасен эксперт-графолог во всех смыслах. Ну, я иногда сама себе боясь. На самом деле здесь бояться нечего. Главное просто соблюдать кое-какие важные моменты, в том числе и этического плана. Я надеюсь, мы убедились yeah. сегодня, убедили наших слушателей, что не нужно ставить огульную же лженауки на графологию. Да? Но, к сожалению, yeah. вот это выглядит так, действительно, когда открываешь интернет и Я yeah. сама бы подумала, что это... это лженаука. Я могу я, лишь только пожелать кажется. вам создать ваше общество графологов. И я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами встретимся еще раз, и уже этот разговор зайдет уже даже больше об аспектах каких-то такого глубокого научного изучения, в том числе и деятельности мозга, это было бы просто здорово. Точно интересно. Да. да. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, Ирина. Эксперт-графолог Ирина Бухрева была с нами в студии сегодня. Радио России.